Россия практически полностью деиндустриализирована. Резервы России заморожены. Дикое колебание доходов. Все эти трубопроводы останавливаются. Дороги у нас будут говно, больницы у нас будет говно. Давайте теперь откажемся, не будем добывать нефть и газ. Вот подход. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нет, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Игорь Владимирович, важная тема сегодня будет, много об этом уже говорили кулуарно, но пора бы и выпуск записать. У России очень много природных ресурсов, нефти, газа, угля и всего прочего, а вот так, чтобы богатая страна была, нельзя сказать, и люди не очень богато живут. Почему так? Ну, во-первых, да, соглашусь, в государстве, как в бизнесе, аналогия вот полная. Если бизнес начинал в гараже, ну, например, как Apple, то сейчас Apple это огромная корпорация. Технониколь, кстати, тоже в гараже начинал, поэтому Технониколь очень успешная компания сейчас. А есть компании, например, в бизнесе, у кого много денег, слишком много, и они очень небережливые, они тратят всякую ерунду, покупают и так далее, и потом кончают где, банкротство и так далее, вот и у стран также. Общество, которым обломилось вот эти богатые природные ресурсы, да, они их хищнически эксплуатируют, и в результате получается так, что вот эта вот эксплуатация не приводит ни к чему серьезному во многих странах так. Россия, кстати, находится где-то в середине, то есть я бы не сказал, что она совсем уж отстала в умении использовать природные, там человеческие и так далее ресурсы, но она в таком середине. В середине там сборище достаточно, ну, не очень умных сообществ, Россия к ним относится. Я бы так сказал, хоть Россия не очень бедная страна, но живем мы достаточно бедно. Надо сказать следующее, что в Европе, практически самая низкая зарплата в России. Посмотрите, как отличаются дороги, например, в России и в Швеции. Все говорят, климат в России, а вы что думаете, какой климат в Швеции? Там тоже северный климат, а в Норвегии? Ну, говорит, в Норвегии скалы, там грунт вот твердый, поэтому дороги не разваливаются. Ага. Плохому танцору знаете, что мешает всегда? Яйца. Вот и все. Поэтому хватит вот этих разговоров, там все нам мешает. Нам мешаем мы сами, мы сами, которые привыкли вот так вот жить, вот, на полшишечки там, да, влочить свое существование, которые вообще не протестуют против такой жизни, не протестуют, не идут, не получают образования, не уезжают в другой город, если нет в твоем городе зарплаты, достойны. Поэтому наша задача сделать нас более умными, по-другому использовать то, что у нас есть, это действительно вызов для нас, как для страны. И если мы с этим вызовом не справимся, мы будем жить вот в такой посредственности. Да? Дороги у нас будут говно, больницы у нас будет говно, пенсия будет низкая, и мы так и будем скулить и говорить, искать какие-то внешние причины, которые мешают нам жить богато. Ничего нам не мешает жить богато, кроме нас самих. Если конкретнее эту тему раскрывать, то все-таки по пунктам вот эта избыточность и большое количество денег и ресурсов в чем нам мешает? Да, эту избыточность зачастую называют эксперты и всякие аналитики ресурсным проклятием. Казалось бы, как ресурсность, то есть вот это обладание вот этими всеми природными и человеческими ресурсами может стать вдруг проклятием? а Вот так. Дело в том, что при избыточности и наличии чего-либо есть предмет, что делить. При отсутствии всего люди и общество объединяются вокруг, когда создать хоть что-то бы, а потом еще что-то, и вот так развивается вот это вот общество. А когда есть изначально чего-то много, лес, нефть, газ и так далее, тут же находится ряд людей, обладающих властью, силой, который начинает это делить, ну а основная масса людей при этом влачит достаточно нищенское существование, ну как придется там. Второй минус это налоги. Налоги. Дело в том, что бюджет России, например, в основном складывается на 40 процентов, более чем 40 процентов из налогов от этих самых природной ренты, из этих вот ресурсов. И в принципе да, государству по большей части пофигу, чего там малый бизнес, что там средний бизнес, в совокупных доходах бюджета, это все о малое, то есть это незначительные величины. Государство поощряет импорт. Ведь те ресурсы, которые проданы за рубеж, да, на них получены какие-то там валюты. Этой валюты в России очень много, и государство не интересуется малым средним бизнесом, оно поощряет, чтобы рыночные игроки на эту валюту закупали все товары за рубежом. Машины, процессоры и так далее. Вы думаете, почему Россия практически полностью деиндустриализирована? Почему? Да потому, что когда мы продали ресурсы, нефть, газ, удобрения и так далее по миру, и получили какие-то там тугрики в обмен, мы на эти тугрики должны что-то в мире купить, иначе обменного процесса не замыкается. Вот мы и покупаем. А когда покупаем, привозив в страну, платится что? Пошлины. НДС. Правильно. И это вторая существенная часть пополнение бюджета. В результате заколдованный круг, полный. Смотрите, налоги в основном от природной ренты, на деньги вырученные, да, от этой природной ренты. Мы должны в мире что-то купить, иначе эти баксы, куда их девать, там, баксы, тугрики и так далее, да? Мы покупаем, в результате полная деиндустриализация страны обеспечена. Все, третий минус. Голландская болезнь. Вы знаете, резервы России заморожены на Западе, а вы знаете, почему их заморозили? Так потому что для того, чтобы голландской болезни не было, консультанты мировые научили Центральный Банк России хранить резервы, то есть выполнять пресловутое бюджетное правило, что все доходы от нефти выше 40 долларов направлять в специальный фонд, фонд национального благосостояния, и почему-то размещать фонд национального благосостояния где? За рубежом! В результате попытка борьбы с голландской болезнью путем вот этого вот пресловутого бюджетного правила, да, привела к тому, что сейчас 330 миллиардов минимум заморожено на западе. Все, в России нет доступа. Четвертый минус, дикое колебание доходов. Вот смотрите, нефть по 15 долларов или по 20, одна ситуация, нефть по 40 долларов, живем как сыр в масле, а нефть по 100 долларов просто вообще деньги из ушей. Просто катастрофа, да, а потом вдруг опять нефть 20 долларов. А бюджет помните, как формируется? Практически все, либо прямые поступления, да, от сырьевой ренты, да, либо косвенные, да, от налогов, от импорта. Понятно? Так вот, когда нефть становится 20 долларов, импорт резко падает, поэтому налоговые поступления в бюджет падают, да, прямые налоги на всякий там налог на добычу полезных ископаемых и так далее, падает, все падает, и страна оказывается где? В жопе, причем глубоко. Пятый пункт, геополитический, завязка на покупателей. В нашем мире альянсы геополитические – это объективная реальность. Если ты строил трубы, которые стоят огромных миллиардов, там один трубопровод вот по дну Балтийского моря, сами знаете, сколько денег, а вторая нитка, а трубопровод в Турцию, а трубопровод туда, а трубопровод сюда, и вдруг все эти трубопроводы останавливаются, просто потому что традиционные покупатели перестали покупать. В результате потеря рабочих мест, остановка заводов, потеря доходов бюджета со всеми вытекающими. А чтобы проложить новые путепроводы, да, это годы и даже десятилетия. Например, сейчас Россия в срочном порядке тянет через Монголию трубопровод в Китай. А это опять десятки миллиардов долларов, а завтра ведь и Китай тоже может сказать стоп. В общем, короче, смотрите, страна, которая ставит ставку на то, чтобы добывать природные ископаемые, там, газ, нефть, какие-то там металлы, делать удобрения, отправлять их куда-то, ну, она просто зависима очень сильно. Поэтому надо это тоже учитывать, поэтому Пятый пункт, он не то чтобы такой вот плохой, но в момент политических дрязг, геополитических катаклизмов, он становится архиважным. Мы много говорим о том, что избыток ресурсов это минусы, минусы, минусы, но при этом в мире есть ряд стран, которые с ними неплохо управляются, там Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. А почему мы так не можем? Ну, во-первых, сравнивать Россию с Саудовской Аравией ну, не получится. Это Просто разный размер стран, разный размер сообществ. Я думаю, очень многим людям бы в России не понравился бы уклад, как был бы, если бы в России был бы уклад, как Саудовская Аравия. Это абсолютная автократия, монархия. Есть старший. Да, есть младшие шейхи и вся страна, это в принципе, ну, страна-корпорация. Многие скажут, только в России примерно так же. Я говорю, подождите, ребят, если вы объективно не можете сравнивать, ну, вы не были в Саудовской Аравии, вы не знаете, как устроена страна, вот, пожалуйста, не сравнивайте. Я бы так сказал, когда несколько лет назад в Саудовской Аравии за один день арестовали 1500 человек, владеющих там активами и так далее. И выпускали их из тюрьмы только против того, что этот богатый человек, ну, энную сумму, так сказать, переводил на счета шейхов. Ну, просто в бюджете Саудовской Аравии не хватало денег, они решили вот так вот пополнить бюджет. Поэтому, ребят, пожалуйста, не надо сравнивать то, чего вы не знаете. Поэтому давайте просто не будем сравнивать, давайте просто посмотрим на валовый продукт на дороги, на доходы граждан, на то, как живут люди, средний индекс счастья, да, удовлетворенности жизнью, и здесь большинство ответов мы получим. Россия — это крепкий среднячок, но при том количестве природных ресурсов, понимаете, человеческих вот этих людей, которые у нас кулибины, таланты, управленцы, изобретатели и так далее, но мы явно не заслуживаем вот этой вот срединной позиции. Мы должны быть выше, и я предлагаю на этом и сосредоточиться. Имеет ли значение, кому эти природные ресурсы принадлежат? Дело в том, что мы недавно проводили опрос в сообществе и спросили это у людей, и 64% считают, что это должно принадлежать народу, каждый месяц каждый гражданин России должен получать свои деньги, и тогда все будет по справедливости и классно. Как вы думаете? такой эксперимент уже был, ваучеры раздали людям, да, куда дели люди ваучеры, есть же статистика, 30 процентов пропили, 30 процентов вложили во всякие русский дом селлинга и прочие вот эти вот фирмы, которые тут же лопнули и куда-то исчезли, ну то есть их просто обманули этих вкладчиков, еще 30 процентов людей вложили это в какие-то там акции, Компании, где, в общем-то, ну, благополучно эти акции были перекуплены, ну, то есть, как бы тоже люди ничего не получили. То есть, смотрите, когда в среднем люди получают то, чем они не могут владеть, ну, то, что они удержать даже не могут, ну, заканчивается все тем, что капитал или вот это вот имущество перетекает в руки особо там проворных вот таких вот дельцов и так далее и тому подобное. Вот. Ну и все. Поэтому все вот эти попытки раздать активы кому-то, они всегда заканчивались либо войной, то есть люди начинают тупо делить, кому достанется, кому больше и так далее, либо вот такой вот мягкий передел концентрация активов у некоторых групп людей. И здесь главный вопрос заключается в том, какая теперь ответственность у этих людей, как они могут распорядиться этим? Строят ли они новые дома, дороги, больницы, школы и так далее? Или они покупают яхты, инвестируют где-то там за рубежом и так далее. И теперь, пожалуйста. И я считаю, что именно наличие этих активов у конкретных людей, которые с любовью и ответственностью распоряжаются этими деньгами, строят школы, дороги, больницы у себя в стране, у себя в обществе, вот наша задача. Я за такой подход. Но сразу скажу, для России такой подход в начале 90-х провалился. Слишком быстро переход ключевых активов в России, значит, в частные руки привел к тому, что ну, частники, у которых не было истории управления активами, да, грабили эти активы, а бабки, которые имели с этого, уводили за рубеж, вот и все. Поэтому Лучше для России подойдет все-таки китайский вариант, когда ключевые активы находятся в руках ну, правящей верхушки. Партия или это, или как, как бы некий правящий клан, неважно. Когда устойчивость и долгосрочное развитие страны основано все-таки на том, что вот такой каркас стабильности задается ну, там, правительством, государством и так далее. И частный сектор активно субсидируется, поощряется, то есть выращивается. И в течение 20-30-40 лет да, частный сектор дорастает до, например, 50% от ВВП. Вот подход. Представим гипотетическую ситуацию, что вам предложили купить какую-нибудь нефтяную компанию. Вы бы хотели вообще таким бизнесом заниматься, если бы была возможность? Ну, я лично вообще в нефти ничего не понимаю, поэтому купить, даже если мне кто-то подарит нефтяную компанию, я откажусь. Вот и все. Ну потому что, как говорится, с одной стороны типа дареному коню в зубы не смотрят, ну давайте так, даренный конь, которому ты в зубы не посмотрел, может стать тебе такой обузой, что ты вообще обанкротишься на хрен, поэтому я предлагаю так, не берите халявные подарки, вы же знаете, халявный сыр только в мышеловке, Поэтому я не хочу заниматься ни нефтью, ни газом, и вообще я не хочу заниматься ничем, в чем я ни хрена не понимаю. Мы много говорим о том, что ресурсы, они могут вредить, есть масса минусов, но тем не менее мы вряд ли будем от своих богатств отказываться, перекрывать газовые линии, закрывать вышки и так далее. Вы можете сказать, на что эти деньги надо бы нам тратить, чтобы было эффективно и мы стали жить в другой стране? Да, абсолютно, я считаю, это глупо рассуждать, давайте теперь откажемся, не будем добывать нефть и газ и так далее. Ну, глупо, ребят, ну давайте Другое дело, как распоряжаться деньгами да, от этих природных рент. И вот здесь возникает вопрос: не как распоряжаться, а кто распоряжается, какое воспитание и образование у тех людей, кто теперь ответственен за то, как распорядиться. Вот это главный вопрос. Поэтому на самом деле я не буду сейчас перечислять, как распоряжаться, я так скажу. Люди, которые стоят на раздающей позиции и являются теми самыми ну, влиятельными людьми, кто решает, как будут использованы средства от той самой природной ренты, они должны быть образованы, воспитаны, они должны быть истинными гражданами страны, в которой живут. Это очень важно. И это самое главное, что должно быть, на чем мы должны быть сосредоточены. Если доходы от природной ренты сосредоточены у людях, для которых Россия, это, извините, бизнес-отель, в который они иногда приезжают поделать бизнес, и потом уезжают в свои там пенаты куда-то, так сказать, на острова и так далее, ну все, вы примерно понимаете, да, что доходы от этой нефтерной ренты не пойдут, в города, дороги, в больницы и так далее, в производство, они уйдут поливать этот 30-летний газон в Британии, который уже обильно удобрен долларами, там, нефтедолларами и так далее. Вот и все. Поэтому вопрос один — из кого состоит элита России? Это люди, которые любят Россию или это люди, которые просто относятся к России как к нефтяной вышке? Я бы очень хотел, чтобы в России была элита, заинтересованная в том, чтобы Россия процветала, чтобы Россия богатела. И тогда не будет вопроса, что завтра нам следовало бы сделать, как распорядиться. Элита, которая любит Россию, благоустраивает Россию, живет в России, слушайте, она постоянно пополняет спектр действий, направленных на процветание России. Нам нужна такая элита.